Всем привет, друзья! Сегодня обсудим немного грустное событие. Грустное оно потому, что Дани Алвис уходит из Барселоны. Руководство клуба не хочет продлевать контракт бразильца, и в итоге легенда уходит из Барселоны. Почему так произошло, и какие мотивы преследовала Барселона, отпуская легенду? Давайте обсуждать. Итак, вернемся в 2016 год. Бразилец уходит из Барселоны со словами, что ему нужен новый вызов, что ему очень комфортно в Барселоне, что вот эта вот зона комфорта мешает его развитию. Перешел он в итоге в Ювентус, и спустя полгода буквально заставил кусать локти руководство клуба. В сезоне 15-16 Алвис был шикарен. Он был очень важным игроком Ювентуса. В полуфинале Лиги Чемпионов, когда Ювентус играл против Монако, по сути, Алвис вывел команду в финал европейского турнира. Позже Алвес высказался о его уходе из Барселоны. Долгое время бразилец молчал, но в феврале все-таки не выдержал и рассказал истинную причину своего ухода. В течение последних трех сезонов в Барсе я постоянно слышал «Алвис хочет уйти», «Алвис хочет уйти». Но руководители клуба никогда не говорили со мной на эту тему, и в этом были неправы. Барселона не уважала меня. В итоге Барселона не нашла замену Дани Алвису. Справа играл кто угодно, но с тех пор, когда не ушел из клуба, эту позицию никто не закрыл. Там играл Олейш Видаль, Роберто, Семеду, Мингеса, Дес. В общем, было много ребят, но только в 2021 году Барса нашла замену в виде самого Дани Алвиса Хави вернул бразильцев в команду, и контракт был подписан до конца июня 2022 года. Дани вернулся в команду, подписал контракт на самую минимальную сумму, на которую может претендовать в чемпионате Испании, но играть он мог только с января. Сыграл он за Барселону в итоге полгода, и теперь мы точно не увидим бразильца в команде, как минимум как игрока. Дорогие болельщики, вот и пришло время нашего прощания. Более 8 лет моей жизни были посвящены этому клубу, его цветам и этому дому. Но как и во всем жизни, годы идут. Пути расходятся и истории пишутся какое-то время в разных местах. Меня пытались выгнать, но не смогли. Поэтому вы не можете представить, какой стойкости я обладаю. Прошло уже немало времени, пока футбол и жизнь, которые, как всегда, очень благодарны тем, кто их уважает, решили дать мне возможность вернуться сюда, чтобы попрощаться. Но я не могу прощаться, не поблагодарив сначала всех тех, кто находился в центре внимания, всех тех, кто делал нас совершенными. Благодарю всех вас. Я также хотел бы поблагодарить весь персонал за предоставленную мне возможность возможность вернуться в этот клуб и снова носить эту замечательную футболку. Вы не представляете, как я был счастлив. Надеюсь, те, кто останется здесь, напишут новую историю этого прекрасного клуба. Я желаю этого от всего сердца. В этом клубе мною была написана большая золотая книга. Выиграно 23 трофея. Все это закрывает очень красивый цикл, но открывает другой, еще более сложный. Дальше немного пацанская цитата. Лев даже в 39 лет всегда остается хорошим и сумасшедшим львом. Навсегда. Вперед, барсы! Ну, что сказать. Очень жаль. Алвес легенда. Его любовь к команде, клубу, к истории не сравнится с отношением того же Дембеле, который, ну, в общем, вы знаете. К сожалению, видимо, и Хави понимает, что Алвес не нужен команде. В противном случае он бы точно остался. Но почему в итоге с ним не продлили контракт? Ну, во-первых, точно не за денег. Зарплата была мизерная, и даже по обещанию руководства повысить зарплату бразильцу после окончания сезона, это бы не являлось проблемой для Барселоны. Скорее всего, причина игровая. Как мы знаем, количество мест заявки игроков на турнир ограничено. Из-за этого как раз таки Алвис не играл в Лиге Европе, потому что мест не было и другие игроки были важнее на тот момент, по мнению Хави. К тому же Хави, как я и говорил, понимает, что Алвис уже не дотягивает. Мы разбирали матчи Барселоны и многие проблемы в обороне на самом деле, если говорить по факту, были из-за Алвиса. Конечно не только из-за него, оборона в целом страдает. Мы знаем, как частенько любит ошибаться Гарсия, Лангле, Мингеса и остальные ребята, но вот если говорить отдельно. Про Алвиса, то на самом деле он не дотягивал. Все-таки играть правым защитником в 38 лет очень сложно. Поэтому, наверное, Барселона и отпустила легенду клуба. Но опять же, очень жаль, что Алвес уходит. Да и не за горами чемпионат мира, в котором Алвес также хочет принять участие. Поэтому, наверное, Барселона и отпустила легенду клуба. Но опять же, очень жаль, что Алвес уходит. Дани навсегда останется в сердцах фанатов не только Барселоны, но и всего мирового футбола. Что думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, если понравился ролик, ставьте дизлайк, если нет. Подписывайтесь на канал и любите футбол!